И всем хай! С вами Макс риск Я кое-что покажу. Джин замечен. Раньше был 14. А теперь... А, подождите, раньше был 12. А теперь 14. -й. Вот у нас кое-что есть. Новые задания. Собираем жетоны. На какой же я карточке затащил? Опа, она. Тут нету сундучков, чтобы накопить на бочков. И поэтому убеждаем А как это доказать? Подождите-ка. Потом покажу данный бой. Но сначала посмотрим. Да, и сейчас на ПК. Так, проще. У нас есть канал второй. Roblox в описании будет. Там и тут на ПК. Поэтому так вот решил. Скины нормально. Смотрим, смотрим с вами. Ух ты. Я бы купил этот скин. Наверное, он слишком красивый да? вот, нам. О, Я бы хотел... Набо накопить. Ну что, нажимаем данный боем И своими глазами вы все видите. Место второе. макс риск. Вот он. Место седьмое. <свят> Плохое. Место пятое. Ну, джин тащи Минус два. Плюс 10 Вот, вот. То, что надо. Плюс 8 Плюс 8 Вот, вот, вот. Доказательства есть. Плюс один. А для этого нужно лайк поставить. И все будет дальше. Окей. Плюс еще один. 221 кубок. А тут тоже, да, значит, да, 218. Вот-вот, еще плюс здесь кубков 208. И... А вот еще-еще. Я никогда тут, наверное, не отстанусь, ай, приму. Видите, теперь 265, было 208. Многовато, многовато. Из куба принимаем. Давайте тогда протестируем. Конечно, пока, ну ладно. А то вы еще не поверите, не поверите давайте-ка покажу опана блин блин блин не подходить ко мне вот тут тоже тащер советую тоже был взять бо -то. хована хована хована хована ах ты больно больно ждем ждем ждем. регенерация у нас слишком медленная регенерация а у него бо самая быстрая хопана хована хована блин я сам не знал что бой сильнее наверное у меня сила отстает знаете что а мы сейчас учим мы не сдаемся, даже если кубки потеряли. Я не знал, что бой сильнее. Думаю, если джин ближнего боя, у него больше хп, ну... тоже не оставит по хп. Зря его эволюционировали. Ну что ж, давайте-ка. Не подходить ко мне, не подходите. Давайте сражайтесь, я буду такой сзади вас. О, тут у нас есть... Принцесса, как ты мне зовут? У меня есть тоже Пайпер, да? Вот как я зовут Пайпер. она попал. Вот так нужно, как снайпер. Хавана она она Попадаю, попадаю, убираюсь. Хлона, Если вы хотите еще новых видеороликов, конечно. Будет все в описании. Можете смотреть, блин, а что ты правда забрала столько? Она знает, что джин топовый. Джин классный и топовый. То уйдите, пожалуйста. Хотим, давай, хотим. Хотим. Ага. ай яй Давай на него. Давай на Пайпер, на Пайпер, на Пайпер. Ована, Ована. Мало какого у него осталось пять живых. Вот как нужно выживать пять живых. Ну, что, слишком сильная, да? Да. Конечно, не попадаю, у меня слишком маленькая Их, регенерация перезарядки. Ну ладненько, на, отлично. Потом мы это сделали. Ну все, четвертое Четверто место уже тоже получше. Возь ним задимимся этим вот Чапаку. Опа, на проверкам. Опа нам. Вот так это можно будет. Ух ты, -мо, тут опасно, пас. Давайте здесь. Четвертое уже местом. Пока не Ух ты! Я не знаю, что ты предатель. А -а -а, блин. Нет, зачем? Ладно, ладно. Третье место тоже неплохо. Вот видите как нужно. Только нужно прокачать его. Плюс 5 кубков. Вот так вот. Не, лучше я вам повтор ключу. А то на пока тяжелее вот повтор первое место сейчас покажу как профи играет. на да, вот профи профи, профи первое место. вместо вот 10 кубов 5 сила 2 3 1. не знаю <сово> пересмотрите можно 400 кубков блин ладно сейчас покажу, что у нас есть 400 кубков 400 тик Накопи поскорее макс есть пока барни не там и блин все попадало. Попадала из того, что мы уже собирали жетончики. Ну, а потом будем качать с вами на стриме. Сегодня стрим.